Всем привет! Помните, я говорила про группу чисел 14 и 26? Знаете, где я их нашла? Здесь такие фигуры, называются платоновые тела. Они равносторонние и симметричные, состоят из равносторонних фигур. Их всего 5. Ну так вот, тетраэдр, если у него сложить количество Грани и сторон и ребер то получится 14, а у Куба получится 26. Интересно, да? Еще есть фигуры октаэдр, и экосаидер и дедекаидер. В сумме они все дают либо 26, либо 62. Уж не знаю, где мы найдем число 62. Получается 26 и 62, как бы меняют цифры местами, и получается тут 2 и тут 6 и 2. Вот такие они, 14 и 26, очень интересно.